притчи о родителях и любви. Одному юноше не везло в любви. Все как-то попадались девушки ему не те в жизни. Одних он считал некрасивыми, других – глупыми, третьих – сварливыми. Устав от поисков идеала, юноша решил обратиться за мудрым советом к старейшине племени. Внимательно выслушав молодого мужчину, старец молвил, «Вижу, что беда твоя велика». Но скажи мне, как ты относишься к своей матери, юноша был очень удивлен. Причем же здесь моя матушка, ну, не знаю, она часто вызывает во мне раздражение, своими глупыми вопросами, назойливой заботой, жалобами и проспами. Но могу сказать, что люблю ее. Старец помолчал, покачал головой и продолжил беседу. Что ж, я открою тебе самый главный секрет любви. Счастье есть, и оно кроется в твоем драгоценном сердце. И семечко твоего благополучия в любви посадил очень важный человек в твоей жизни. Твоя мама. И как ты относишься к ней, так и будешь относиться ко всем женщинам мира. Ведь мама – это первая любовь, которая приняла тебя в свои заботливые объятия. Это твой первый образ женщины. Будешь любить и почитать свою маму, научишься ценить и уважать всех женщин. И тогда ты увидишь, что однажды понравившаяся тебе девушка ответит на твое внимание ласковым взором, нежной улыбкой и мудрыми речами. Ты не будешь предубежден против женщин. Ты увидишь их истинными. Наше отношение к роду, мерило нашего счастья. Юноша с благодарностью поклонился мудрому старцу. Отправившись в обратный путь, он услышал за своей спиной следующее. Да, и не забудь, ищи для жизни ту девушку, которая будет любить и чтить своего отца. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Чтобы быть в курсе новых видео, нажмите на знак оповещения, колокольчик после подписки.